вообще, конечно, другое, другое. я, я то это вообще, что с этим, что с дошираком? Э, всегда, воду нахуй сливаю. то есть она настоялась в воде, я сливаю его угу. как бульончик сливаю угу. и, и наливаю настолько, чтобы как бы это слегка вот верхний слой был с корочкой, угу. как бы не, не, не до конца пропаренный, типа хрустящий. Гурман. Гурман не ебаться в рот.